Всем доброго времени суток. Меня зовут Роман. Я из города Волгограда. Решил записать видеоотзыв о курсе Антона и Дарья. В двух словах о себе, чтобы было понятно, как я на него вообще попал. Два года назад отдыхали в Крыму супругой, И нам настолько все понравилось, что мы решили переехать в Крым. Соответственно, следующий вопрос. Чем заниматься, как зарабатывать. Тем более, как бы в чужом регионе. Да? Но... В Волгограде у нас есть небольшое свое дело торговли запчастями, налаженный процесс, приносит стабильные деньги, не сильно великие, но на них можно, в принципе, как бы неплохо жить. Вспомнил про своего старого товарища, который в Крыму работал уже пару лет по госзакупкам, и это сотрудничество с администрациями подбор недвижимости для муниципальных учреждений. Созвонился с ним, он предложил посотрудничать, я, конечно же, согласился но я понимал, что это деньги нестабильные, это деньги временные, что нужно организовывать что-то свое. Поэтому присматривался, крутил головой. И когда увидел рекламу Антона и Дарии, конечно же, сразу зацепился за эту возможность. Я обратил внимание, что это система. А так как я уже сталкивался с этим и что-то подобное создавал, я понимал, что это стабильные деньги. Прошел водный курс. Записался на тариф VIP, потому что был очень ограничен по времени. И мне нужна была помощь в создании сайта и настройке CRM-системы, потому что я с компьютером буквально на вы. На следующий день оплатил обратную связь. И мне менеджеры сказали, что у меня есть неделя времени для раздумья определиться, на каком тарифе я остаюсь. Я позвонил сыну Волгоград, ему 20 лет, он заканчивает... Институт на четвертом курсе Это был месяц июня Ему оставался год вот, Поделился с ним своими идеями Своим видением Что я изучаю новые направления Он согласился мне помочь И тем более еще ни разу не был сам в Крыму я поехал, его забрал мы, при... мы вернулись в Крым Начали вместе учиться Он начал заниматься сайтом crm системы, параллельно мне помогать по госзакупкам Мы старались все это дело совмещать Выезжали, общались с застройщиками Получилось не так быстро, как хотелось бы Все это дело настроить Как рекомендуют ребята В течение месяца можно запустить процесс но У нас получилось так, что мы учились июнь, это, если я не ошибаюсь, седьмой поток. Сейчас у нас 3 ноября, и мы запустились и две недели назад. Ну, получилось так, как получилось. С институтом договорились, что он его закончит онлайн. И вот поэтому с сентября уже мы начали более, больше тратить время на, на этот проект, чем ну, и уже от госзакупок отходить. Пригласили еще в команду у супруги брат со Ставрополя Поэтому мы начали втроем Мы начали с лоджии с балкона, на котором я сейчас нахожусь Мы арендовываем дом в Симферополе Видел много отзывов, видеоотзывов, где ребята также начинали с балкона Две недели назад мы запустили За две недели у нас результаты в районе 70 заявок То есть по статистике все у нас хорошо Одна сделка была По сделкам хотелось бы результат улучшить Но мы думаем, что где можно подкрутить И где можно улучшиться Я думаю, мы это все потянем Есть как бы наработки еще На там, предварительные брони Я думаю... В ближайшее время мы все все все результаты как бы выровняться зато за эти две недели мы мы что поняли что система работает все о чем говорят ребята это реально я, как бы понимание такое что при желании в принципе любой человек может запустить этот процесс с первых видео я решил не работать в одиночку, а именно заняться организацией команды, то есть организацией построения, построения агентства. Планируем расширяться. Два дня назад мы уже заехали в офис. Получилось договориться с арендодателем с отсрочкой платежа, с отсрочкой оплаты. Сегодня уже в офисе была первая, первая встреча с клиентами. Я был на встрече, ребята провели ее без меня Все переживали, но тем не менее все прошло хорошо Людям понравилась подборка Я думаю, закончится все сделкой Планируем расширяться, развиваться Оплатил курс найм, который начнется со дня на день Очень жду его с нетерпением Всем хотелось бы пожелать если кто еще присматривается и думает, стоит, не стоит, однозначно могу сказать, стоит, потому что деньги вложены в обучение и полученную информацию невозможно отобрать. Тем более ребята дают такую информацию и делятся готовой системы, которую можно применить. Планы личные расширяться не только Симферополь, я думаю, у нас будет три офиса по Крыму. Это будет Севастополь и Ялта. Цель, конечно, минимум миллион в месяц. Как-то так. Всем успехов.